Вода подорожали то есть продукты бензин газ и вода подорожали да а можешь прикинуть на сколько процентов с начала года я могу я могу так сказать я по продуктам не особо я просто вижу выписки жены когда она по магазинам ходит чек-чек я вижу конечный чек Плюс-минус в холодильнике э, стало то же самое, что было, но на, на неделю на четырех человек, двое детей, двое взрослых, чек увеличился со 100, средний 150-175 было, но это не год назад, Я... это 2020, потому что ну, по налогам там в общем -то, тяжело объяснять. Со 175-200 долларов стало 225-250, вот так. Это общая корзина на неделю. Mm -hmm. Бензин увеличился, полный бак. С, э, вот эту точно могу сказать. А, сейчас скажу, 68 долларов примерно стало 88-90. Но это в каком штате заправляться? Ну вот ты сейчас по ценам ориентируешься, это именно штат Пенсильвания, Пенсильвания США, правильно? Да, ну по бензину я часто по работе, допустим, в Нью-Джерси бывают там бензин, ну чуть-чуть, это незначительная сумма, я не могу точно сказать. Грубо говоря, бак на 25 галлонов, ну вот по доллару за галлон, он увеличился на 25 долларов, плюс-минус, что там, что там. Значит, по продуктам получается где-то порядка 20% прирост ориентировочно за год по ценам. 175, 200, 225, 200, да, да, 20, 20 ну, средний 20%. Угу. Ну что, нехило, нехило. Ясно. А зарплаты как? Увеличились, нет? А еще в пандемию они увеличились, я как бы не, не на кого-то работаю, я беру объекты, делаю, но я просто понял стоимость своих услуг еще во время пандемии, когда она заканчивалась уже, получается, я посидел дома месяца два, вышел, и как раз увидел то, что подорожала продукция. Ну, я конкретно занимаюсь этими отопительными системами. Вот она подросла, и ровно насколько она подросла, я плюс-минус настолько же увеличил свои услуги. Ну, это еще было тогда. Угу. Ну, и в принципе, также же держатся у меня цена. Тогда еще вопрос. А солнечная энергетика, как вот тебе, что называется, частенько попадает, не попадает у людей? О, да, постоянно попадается, но и она очень сильно стимулируется государством. Это, это я... То есть, чтобы понимать, если ты хочешь себе поставить солнечные батареи на дом, тебе списывается это, во-первых, с налогов, по-моему, там до 8500 долларов, mm -hmm. и плюс еще там субсидирует государство. То же самое касается электрокаров. Ну, там тоже есть свои нюансы, допустим, от продажи в год конкретного производителя, допустим, если вот и Tesla, либо General Motors, то ты продаешь 200 тысяч машин в год, и за них клиентам списывают налоги, по-моему, 7500 списывали, да, по-моему, около 7500 тысяч списывали, когда порог превышает 200 тысяч производителей, ну, когда производитель заявляет, то что мы продали эту модель 200 тысяч, Штук в год, это, короче, цифра падает на ноль. Угу. Ясно. Ну, Но у нас с этим вопросом значительно, так сказать, э, проще и понятней. Э, государство болтает, ничего не делает, по большому счету, поощряет установку коммерческих электростанций солнечных. Вот, а по большому счету, параллельно с этим, растет цена на электроэнергию. Тариф повышают ежегодно. В этом году получается дважды. Вот. Летом с 1 июля и в конце года там какие-то тарифы на 9% поднимутся. Так что очень даже ощутимо. Понятно. Ну, здесь по электрике я не могу сказать, что подниматься-то поднимается, но Допустим, летний сезон у меня выходит порядка 60 долларов за свет. А, не-не-не, вру, вру. Сто, 120-100 долларов за свет. Uh -huh. И зимой та же самая сумма за газ. То есть, получается, я что зимой за коммунальные услуги 200 отдаю, что летом отдаю 200, оно то на то и выходит. Получается, я зимой топлю газом, а летом кондиционер работает на электричестве. Можно, конечно, заморочиться и подать на субсидирование от государства. Типа двое детей, там вот там чуть-чуть сложно, но они компенсируют из 200 долларов порядка 35-60, по-моему, долларов. Но это опять-таки надо этим заниматься, туда-сюда ездить, это... Оно не очень интересно, да? Я имею в виду, если в годовом исчислении брать, если 60 долларов экономить, 60 на 10, 600, 720 долларов экономить, но ну, получать это... Ну, короче, это неинтересное занятие. Я больше проиграю, чем когда буду заниматься этим вопросом, чем угу. сэкономлю на этом. То есть, получается так, что в месяц на... Эти вопросы уходят порядка 200 долларов. Да, это точная сумма. 200 uh -huh. долларов в месяц. Газ, свет, вода. Uh -huh. Но без интернета, да. Интернет отдельный. Ясно. Ну, вот смотри. В принципе, э во время перестройки знаешь, что это такое? Ну, при плюс-минус слышал, да. Вот, то есть, когда Горбач пришел к власти, вот он начал говорить, что нам не нужна плановая, нам нужна рыночная экономика. Потом, вслед, буквально где-то в 86-87 году начали говорить про то, что будем жить как на Западе. Ну, собственно говоря, получается перспектива иметь вот такие же траты, учитывая без того, что там за квартиры еще... Ну, получается, что... У нас перспектива вполне, вполне. Еще есть куда цены поднимать. Я вот к чему. И на электричество, а у вас и на газ. Это что за страна? Российская Федерация. Ну, вы, насколько я знаю, тоже являетесь, как сказать, таким же большим добытчиком ресурсов. Я не думаю, что mm -hmm. у вас такое может быть. Ну, элементарно просто, почему такого не может быть. Система-то одинаковая, и там, и тут рыночная экономика, и там, и тут, как говорится, капитализм. Поэтому без проблем. Я могу рассказать, я сидел на тарифе же по электричеству просто без всяких счетчиков, и ничего. Вот. Позапрошлый месяц я еще платил 850 рублей тариф. В прошлый месяц прислали две с половиной тысячи, а в этот месяц, вот только счет пришел, три восемьсот. Ну, а это как-то объясняется, допустим, со, со стороны поставщика электроуслуг или газовых? такой, мы mm -hmm. подняется цену, потому что у, у нас перед тем, как поднимать цены, они прислали там три или четыре бумажки формата А4, и там расписывается то, что в связи с подорожанием транспортировки, увеличением средней зарплаты, там вот эта вся а. калькуляция, там вообще читать, не перечитать, графики, графики, блин, все это так вытянется. Никак, просто счет пришел на следующий месяц, платив 3 800. То есть два месяца назад я платил 850, а сейчас три 800. Так ну, вот, хозяева что хотим то и воротим окей okay. а если допустим есть такая возможность вот одна как как как вот интернет компания интернет-компания ну поменять короче говоря поставщика можно как электроэнергия одни провода из пьет от одной потом а, то есть, разных фирм нету? Нет, конечно. Ну, не может э, другая фирма начать тянуть точно так же, так сказать, свои высоковольтные линии, которые были установлены и протянуты еще, как говорится, при советской власти? А нет, допустим, смотрите, окей, а вот линия, она одна и та же, просто за эксплуатацию линии у меня в платежке идет отдельно счет там, по-моему... 3, что ли, доллара в месяц, там, неважно, что ты делаешь, как ты mm -hmm. делаешь, просто за вот, то, что у тебя вот эта линия, а остальное это я плачу в oh. Пенсильвании Energy System, ПЕКО. А есть, допустим, мне предлагают постоянно и соседнего штата, то есть у меня также останется плата в районе 3 долларов за эксплуатацию вот, ну, вот этой системы, просто сам поставщик электричества будет другой. Вот нет, у нас это невозможно. Вот смотрите если а, а, городской поставщик энергосбыт, кому оплачиваешь, и все. Значит, слушай, в 2015 году в Госдуму приблизительно такую же схему предлагали. Но это не касалось того, что один поставщик, другой поставщик. Нет, это просто был вариант, как увеличить еще какие-то платежи с населения. То есть. Налог за транспортировку, налог за, так сказать, высоковольтные линии, все такое прочее. Вот в какой форме это предлагалось. Сумму я не знаю, я просто помню, что такая вещь была в 2015 году. Она была остановлена, так сказать, ее не раскрутили. Вот, правда, я не знаю, каким образом. Может быть, ее просто-напросто отложили, так сказать, лет на 10. И году в 25-м вдруг это выстроили, это хрен их знает. Нет, у нас линия принадлежит нам, в улице, то есть мы ее сами строим. А, ну, в поселке, да. Угу. На, на, ну, у нас поселок, так можно сказать. Вот, линия принадлежит нам, а подключена мы к заводской подстанции. А деньги собирает не завод, как градообразующий предприятие, а Энергосбыт. То есть случаются аварии, случается еще что-то, наша линия, мы сами должны ремонтировать. Ну, возможно, через какое-то время вы уже придете к этому тоже. Так однозначно, да. мне кажется, говорить нельзя. Да Я мы даже... 20, мы 20, 20 да... лет живу, а mm. такой системе мы всегда и платим, и платируем линию. Дело не в том, что мы придем, дело в том, что нас туда приведут. Люди только сейчас, так сказать, поняли, или, скажем, мысли начали крутиться в башке после всех этих повышений цен на все и на вся. Так сказать, начали что-то понимать или задумываться над тем, что почему же так. И особо активно отнекиваются, когда им говоришь, ну вы же сами за это голосовали. Ну не знаю, вот предположим, то что часть родственников у меня еще живет в Узбекистане. И там складывается вот в некоторых, сейчас скажу, лет 5-6 назад, когда льготы убрали с преподавателей, по-моему, еще бывших военнослужащих. То есть, а, по сути, моя мама, она учительница, и когда у нее приходили счета за электричество и за отопление, по-моему, там... Там общая центральная система, и там зимой... А, нет, нет, нет, там распределено равномерно на весь год, то есть отопительного сезона как такового нет. И она, в общем, когда платила, допустим, если платежка приходила на 100 тысяч сум, там какую-то часть покрывала вот этот льготы для учителей, и еще кого-то. А потом в связи со смертью президента там что-то, короче, я не помню точно, поотменяли, и вот она теперь должна была выплачивать полную сумму, там 100 тысяч. Но благо то, что я могу как бы ей помочь это оплатить, а вот у нее много подружек, друзей, которые тоже были учителями, они взрослые, уже на пенсии, у них этот год и тоже отобрали. И там такая сложилась ситуация, то, что они просто перестали за это платить, потому что ну, там пенсии, допустим, не хватает, mm -hmm. а смысл платить. И такая система, то, что она не позволяет, вот, допустим, здесь можно точечно отключить там, газ или свет, и все. И вот ты не заплатил, и все. А там так не получится. Там же, по-моему, вот эти стояки, батареи идут. И к тебе не придут, не отрежут, грубо говоря. Там даже если ты год-два не будешь платить. И вот, когда я приезжал в гости, там на многих подъездах я видел, допустим, должники этого подъезда. И там фамилия, имя. И там у некоторых людей там такие суммы уже на накопились, что они просто... Ну, их не платят, и все. Мне кажется, то, что вот, вот, вот, вот эти вот схемы по... Увеличению бесконечному цену они приведут к тому, тому то, что некоторые свои населения просто не будут платить. как бы. Ну, а что делать, если нету? Ну, no, у нас делают немножко по-другому. Если тебе невозможно отключить газ, электричество, там еще что тебе глушат канализацию. Как? Вот э -э, трубы э -э, снимают канализационные. То есть ты не пользуешься канализацией. Куда хочешь, туда и девай. Из квартиры вроде не выгоняют, за отопление, душа от канализации. Придумали, как затычки ставить, там много чего. то блин какая-то странная какая-то. Вот такая. Они просто отрезают канализацию. Можно сказать и так. Интересно То есть из квартиры вроде бы не выгнали, ничего Если можно отключить тебя электричество, там еще что-то, может отключит, а если невозможно, то заглушить вот, стомализатор угу. Ну грубо выражайся, издеваются, да и все Ну конечно говорю? Я сам в Мургеть работаю. Эту кухню немножко знаю. Вот такое кино. Так. Я просто гуглю, я хочу видеть это, как, как это выглядит. Ну как, приходят, проглушку ставят. Либо в эту пену монтажную в трубы, которая из этой квартиры. а Все, все, все, я понял, я понял. Офигеть. Неплохо. Ну, казалось бы, при таком наличии ресурсов, я ну, не знаю. Пострадает же, если ты не платишь, страдает же... Эти, э, э, люди с добрыми и хорошими лицами прибыль не получают. А у них ведь кредиты. Вот 2014 год, не знаю... Как бы тебе, наверное, все равно было, что происходило в Российской Федерации? Ну, не особо следил да. бы. Ну, тогда против по, по Российской Федерации, э, так сказать, со Запада был поставлен, ну, откровенно урожайсь, железный занавес. Вот, то есть, были санкции. По этим санкциям, все эти корпорации, Роснефть, Газпром и всякие прочие конторы, не могли перекредитоваться на Западе, потому что заемных денег было дофига, вот, а кредиты там 2-3% годовых, а здесь-то <зачем> значительно более, вот, в 3-4 раза больше. И вставал вопрос... Но вы имеете в для населения, да? Для контор. А, окей. Вот, для корпораций, для, в любом случае, для бизнеса, вот, и здесь возникал вопрос, что делать? Они не могут перекредитоваться, значит, они, так сказать, должны. Как же выкручиваться? Так вот, с лета 2014 года по декабрь 2014 года э, скупалась валюта внутри страны всеми этими корпорациями. В результате цена была там порядка 32 тридцати там четырех ли рублей за доллар так вот а цена в декабре выросла ну можно сказать максимум был 81 рубль то есть более чем в два раза выскочила понятно да два с половиной раза. вот вот отсюда очень просто кто-нибудь про это говорил нет так сказать, говорили рассказывали о том что конечно бизнесменам это важнее чем кому-либо другим вот такой расклад был в результате цены естественно погнали потому что фактически в российской федерации куда ни плюнь везде оборудование иностранное так сказать, специалисты по иностранному в любом случае комплектующие на любое направление отраслей иностранные ну дальше я думаю, сам понимаешь, какая цепочка рост всего и ну, всего. а вы говорите то, что оборудование и специалисты иностранные. Смотрите, я был немного связан с мебельным бизнесом mm -hmm. в Узбекистане, опять-таки, mm -hmm. и существует сейчас скажу порядка 15 ну, таких больших деревообрабатывающих производств в Ташкентской области, mm -hmm. и на них на них подавляющее большинство оборудования там кром закаточные станки, ДСП, которые распиливают. Два варианта существует. Для Узбекистана европейское и американское оборудование, ну, оно не имеет смысла, оно не окупится никогда там. Uh -huh. Поэтому остается либо китайское, которое uh -huh. очень дешевое, беспонтовое абсолютно, и более-менее заприемлемая цена-качество, это челя... челябинский. Как, как, Какая-то фирма есть в Челябинске, которая выпускает те же самые станки, что китайцы, но а, они немного, так сказать, локализ... лок... локализированы, наверное, да. Локализированы для вот именно СНГ, то есть там некоторые функции ненужные, основные оставлены. И вот когда ты покупаешь китайское оборудование, они дают гарантию 3 года и не присылают специалиста, который его на месте, э, как сказать, устанавливает и обучает персонал. Uh -huh. И куда выгоднее выглядит российский, вот опять-таки, этот Челябинский завод, который присылает, вот ты покупаешь, вот просто ты купил вот э, этот кромкозакаточный станок, и в эту цену уже входит, то есть на неделю специалисты из России, он приезжает, обучают местного шерзода там, вот как им пользоваться, и гарантия не три года уже, а пять лет. Оно чуть-чуть mm -hmm. дороже, чем китайская. но, во-первых, тебе объясняет человек не на каком-то ломаном английском или там китайском с переводчиком, а вполне ну, адекватный русский мужик объясняет узбекскому мужику на русском языке, больше что все друг друга понимают. Mm -hmm. И вот тут, мне кажется, то, что то в России производятся какие-то станки, я бы даже сказал, не какие-то, ну а очень много. Я, я, мы обслуживали, сейчас скажу, четыре фирмы. Катрис, Ориент, Мебель. Ну, вам эти названия ничего не скажут. На них на всех стояло uh, российское оборудование. Единственное, в некоторых стояли итальянские машины, лакокрасочные. Mm -hmm. Ну, там они уже производили для, для другого сегмента рынка мебель. И там стояло полностью русское оборудование. То есть там ты даже, когда вот его открываешь панель для настройки, там замена кое-каких деталей, там э, это, это, маркировка на детали, она на русском полностью написана. И там произведено, там, там, там написано, произведено в Российской Федерации. Mm -hmm. То есть я не думаю, то, что они собираются там... Как, как, Каким-то кустарным способом, там, в Челябинске, в каком-то гараже из китайских комплектующих. Нет, там, там еще вот все такое, знаете, вот такое российское, прям российское. То есть, если китайский станок там весит там, 2 тонны, то российский будет весить 5. Но ты его поставил, и, грубо говоря, там атомная бомба упала, и как бы станок стоит, а вокруг ничего нет. Там столько металла используется, я не знаю, это вообще выгодно продавать, невыгодно, но тем не менее. Uh -huh. Я имею в виду, опять-таки, цена качества вот это. То есть китайский станок, он явно сломается через три года, ну просто потому, что ты на него ДСП неправильно кинул, и там уже что-то помялось. Uh -huh. А как бы челябинские... И фурнитуру, вот последние годы они начали еще производить фурнитуру. Она, конечно, не как э, австрийская вот эта плюм. Но она, она опять-таки, для своего цена и качества, она, ну, как, отличная. Я бы не стал столь категорично говорить, то, что станки и оборудование ну, вообще нет. но я тебе. Да, да. Я тебе скажу так: во-первых, если это, как говорится, новое оборудование, то как только Российская Федерация вступила в ВТО, так, это где-то двухтысячные года я там точно сейчас не перечислю там 2005 или 2007 год там когда чего вот то тогда лозунг был очень простой начнем делать все на как говорится там на европейском оборудовании мы -то сможем тогда по европейским стандартам войти в европейский рынок поэтому мы сможем там продавать все это вот поэтому мол, очень это нужно ну, в результате все, как говорится, отечественные технологии, отечественные возможности были закрыты, уничтожены сведены на свалку. Технологии отечественные закончились и все начали привязывать именно под э, западные технологии. Чтобы, как говорится, товар соответствовал всем этим требованиям ВТО. Вот. Схема была достаточно простая. Если смотреть на то, где я сейчас работаю, я вижу, о том, что там... Полным-полно, ну, значит, производство достаточно серьезное, ответственное. Так вот, там полным-полно австрийского, немецкого, итальянского и всего прочего. Вычислительные центры, там ЧПУ, в общем, станки. Там очень много этого. И отечественного я ничего не вижу. Причем это, в принципе, это, короче, не первое предприятие, где я работаю. Вот, но смысл один. Плюс у меня есть друг, который э, на предприятиях, которые связаны с э, производством железбетонных изделий. Вот, он уже не первые предприятие поднимает, так. И картина вот достаточно простая. Куда ни сунься, везде финская там. Ну, в общем, ну, короче, в любом случае, там, иностранное оборудование, он спец очень высокого уровня. Вот, грубо выражаясь, его достаточно широко в этой сфере знают. И обойти любые закладки или еще что-либо, он может. Мозги у него работают. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что э, главное сохранить гарантию. Если ты полезешь туда, то ты потеряешь гарантию. И вот за это как раз хозяева держатся. А так бы он обошел бы много какие-то, варианты. И, что называется, техника бы работала. Но вопрос в гарантии, вопрос в том, что приезжают, так сказать, иностранные специалисты, когда требуется по гарантии заменить там плату или еще что-либо. Вот. Встает вопрос. Этот, так сказать, специалист приезжает, там чуть ли не две с половиной тысячи евро, так сказать, в день платят ему вот и все вот схема так что здесь очень четко все дело прописано поэтому челябинске хорошо челябинске если по-хорошему разбираться то надо посмотреть то ли там что-то по патенту что-то там по лицензии то есть в любом случае если там соответствие каким-то европейским стандартам это привязка по производственного цикла привязка технологии Именно, так сказать, тем требованиям, ну, как раз в эту схему под ВТО вписывается. Это не просто так. Так что очень даже ничего тут сложного нет. Все просматривается. А как дальше будет, ну, хрен его знает. В любом случае, до бесконечности у нас вот сейчас много всякие политики заявляют про импортозамещение. А его фактически нет в стране. А без импортозамещения, ну какая может быть независимость у страны? Никакой. Вот вся схема. Вот она на глазах, эта схема. Юр, ну ты еще не забывай, мы вот станки перетаскиваем от одного цеха в другой, перетаскиваем и подключаем, а они отказываются работать. начинаем выяснить, что станок сменил геопозицию, отправил сигнал, его перевезли uh -huh. до тех пор, пока за границу его снова эту позицию, не забили, не сменили, он не работал. Uh -huh. вот. Джон, понятно? Да, я узнаете о чем думаю? То, что возможно, это имеет место быть, но у меня всплывают вот две истории, которые, мне кажется, связаны тоже с этим. Это коррупционная составляющая. В свое время, тоже лет 7 или 8 назад, такая была местечковая история, но тем не менее хорошо показывающая. Вот смотрите, в Германии, в Германии были оштрафованы генеральные директора и менеджмент Мерседеса Бенц, но не подразделения легковых автомобилей, а подразделения а, гражданской транспортных машин, по-моему, она так называлась. А они были оштрафованы почему? Потому что провело расследование какое-то их Министерство финансов, и выяснилось, то что в таких странах, как Россия, Казахстан, Грузия и Узбекистан, они давали очень большие взятки муниципальным органам, чтобы те заключали контракты с Мерседесом на поставку автобусов, которые ну, для людей обычные автобусы есть. Я потому что всегда удивлялся, почему по Ташкенту ездит Ездят автобусы Мерседес. Это же ведь очень дорого, непрактично, ну и для страны, как Узбекистан, это ну, непосильная фигня. Uh -huh. И вот в Германии вы, выяснили то, что менеджеры просто за, за, заносили в определенные кабинеты бабки, и компания Мерседес выигрывала тендер. То есть она поставляла на весь Ташкент 500 автобусов. Мне стало интересно, а были ли другие какие-нибудь участники этого тендера? Да, там были, и там были белорусские производители, по-моему, и еще кто-то из Евросоюза. Тогда мне стало еще более интересно, а кто-нибудь был наказан в Узбекистане, за, ну, конкретно за вот это, потому что в Германии они тянули э, штрафы только с самого Мерседеста и уже не, не лезли туда. Окей, okay, я начал искать, и нет никого там. Нет, хотя у этого министерства финансов немецкого там, там не то что доказательства, там прямые договора. То есть какой-то топ-менеджер пишет какому-то узбекскому то этому чиновнику: вот чувак, если ты закажешь 500 автобусов у Мерседеса, вот такая там, по-моему, семь процентов от этой сделки мы тебе, короче, типа вернем кэшбэком. Но как-то так получается, что на твой личный счет, в общем, там все было доказательство, ну, не подкопаться. Я залазил как бы в узбекские источники, нет, никого не этот, так сказать, не осудили, не, даже не сказали «но-но-но». Так же самое я поискал по Грузии и по Казахстану, тоже никого не было. Я думаю, ну окей, а виноват ли в этом европеец? Да, виноват, и он за это понес ответственность. Но конкретно в этой стране, я вот в частности про Узбекистан, то есть там все об этом знают, как бы недорогое оборудование было куплено, а обслужить его там ну, невозможно по тех стандартам. То есть если там втулочка а, немецкая стоит там, 500 евро, а вот китайский заменитель 30. Но ну, никто же не будет покупать в Узбекистане втулочку за 500 евро. Нет, не будут. То есть они знают об этом то, что конкретно государство... Мало того, что профукало большое количество денег, знают имена этих чиновников, но никто с этим ничего не сделал. И другой еще был тоже интересный момент, когда в Евросоюзе, по-моему, во Франции, там есть некоторые э, каналы, которые не, private, э, которые не частные, а которые типа государственные. И на этих государственных каналах э, очень часто стали крутить такую, так сказать, рекламу, которая показывает туризм в Узбекистане, очень привлекательно. Я посмотрел эти ролики, ну говнище полнейшее, там сделан, там школьник сделал, мне кажется, просто две фотографии, какую-то музычку, а потом опять-таки выясняется, и опять это выяснили французы, то что оказывается непосредственно само министерство туризма списало на вот эти вот рекламные ролики не то что там 10% бюджета на раскрутку за границей э, туристического сектора в Узбекистане, оно списало туда 95% от всего бюджета уз, узбек-туризма. То есть эти люди, опять, опять, эти люди из узбек-туризма платят некой французской фирме, которая ну, обещает им показывать Узбекистан в красивом цвете и, так сказать, привлечь туда туристов. А выяснилась еще одна интересная подробность, опять-таки, полностью слитая переписка в WhatsApp там была, там француз опять обещает узбекскому чиновнику, то что, чувак, заплати нам миллион долларов или евро за рекламу, и мы тебе кэшбэком, вот почему-то в Евросоюзе очень популярна вот эта схема, то что это как бы не откат, а это как бы кэшбэк называется. И вот с миллиона мы те 200 тысяч и опять перечисляем на частный фонд. Либо на частный фонд, либо на частное лицо. То есть, опять-таки, на лицо. И во Франции этого чувака не уволили, его там тоже штрафы какие-то. Проверяя узбекские источники, этот, этот человек, он до сих пор занимает должность, то же самое. Mm -hmm. То есть, вот этот аспект, то, что, как вы говорите, да, там вот иностранное все оборудование... А зачем иностранное оборудование покупается, предположим, в Российскую Федерацию или Узбекистан, если оно не соответствует, ну вот, если ты не можешь потянуть, грубо говоря, Кадиллак и Скалейт, зачем ты его покупаешь? Купи что-нибудь попроще, купи РАФ-4. Ты же не олигарх, и вот люди, которые, допустим, те же самые фирмы, конторы, которые у вас закупают иностранное оборудование, оно уже изначально, и ежу понятно, то что австрийский станок будет стоить, в разы дороже, чем китайский uh -huh. а если у человека, который сидит на закупке этого оборудования появляется корыстный интерес почему и если он, грубо говоря, вот эти деньги он тратит не на эффективную цена качества, а просто на то, что откуда ему дадут откат. почему у если у вас какие-нибудь такие дела Джон, вообще Джон, думают, понятно Джон, почему если это не если, это схема в том-то и дело Поэтому, как говорится, если что-то есть То где-то где есть Но сколько лет лежит такое дело И кто его рассматривает И как решает вопрос Да фиг его знает, товарищ майор Летают, но незенька, незенька. Как в том анекдоте -то. Вот такая картина Так что вопрос достаточно проблемный и сложный Не все так просто Это тоже похоже, знаете, на какую схему, как, как, как здесь бегал Трамп и всем ра рассказывал, то, что мы сейчас производство вернем в Америку. А, Нихера, а... мы производство не вернем в Америку, мы его просто уберем из Китая и вернем в Вьетнам, Бангладеш, угу. Индию. А здесь, как вот, особенно по местным каналам, когда показывают, вот Трамп вернул сюда заводы. А этот завод выглядит как? Допустим, вот конкретно есть баги, э, которые такие, э, вездеходики такие маленькие на четырех колесиках. Фирма американская, там лейбл, там все по-серьезному, офис в Южной Каролине находится, все четко. Да, вот мы там, у нас было производство в Китае там с 2009 года, но сейчас мы вернули. А по факту этот завод выглядит как? Приходит э, такой бакс, э, такая коробка приходит. Этот э, багги, он просто разобранный. Сидят там на этом складе 4 ки... Опять-таки, это даже не американцы там сидят, а китайцы сидят. Ну, возможно, у них гражданство есть, я не знаю. Сидят четыре китайца и одним шуруповертом это все собирают. А в конце, в конце, просто клеится такая наклеечка. сделана в Америке, а внизу маленькая подпись из материалов из глобал материал я понятно вот смотри ну да вот я короче суть, суть наверно донесла да вот смотри в прошлом году так сказать на другом предприятии разбирался вопрос там короче вскрыли технику смотрят подшипники вот и подшипники вроде стоит так сказать клеймо сделано в россии вот, рассматривает подшипник, переворачивает. С другой стороны, не до конца затертое клеймо китайцев. Понятно? Ну, та же самая схема, да? Да. Ну а как же? Никуда не денешься. Вопрос в том, что дешевле и как дешевле все это раскручивается. Вот оно непосредственно, вот видно. Вот она вся схема. Поэтому... Вопрос получается, честно говоря, по рыночной экономике. Что более эффективно, то и используется. Вот эффективно получается покупать на данный момент, так сказать, у китайцев. Будет у китайцев. Эффективно будет с условием того, что кто-то с кем-то как-то договорился. Значит, будет покупаться то, что про что говорят, что это эффективно. А что там на самом деле да хрен его знает, по большому счету. Хотя, в принципе, понятно. Я тебе другую схему сейчас обрисую. Это было, наверное, лет 10 назад уже. Вот. Я присутствовал на этом. Ну, как выразиться. Приглашают... Три, Три эксперта сидят. Вот. Приглашают человек 50-60 этих самых зрителей. В основном, ну, большая часть студенты. Вот, ну и несколько человек, тех, которые что-то могут сказать, как-то соображают. Вот, и вот пригласили и заявляют о том, что вот мы теперь в Тольятти э, будет установлено, так сказать, как это, предприятие Боша. Вот, значит, фирма Bosch будет для изготовления комплектующих для АвтоВАЗа. Ну, хорошо. Замечательно Все прекрасно Одновременно с этим говорят о том, что Будут дополнительные места э, Рабочие Мол, вот на 500 человек Ну, все вроде, так сказать а ля Радуются туда-сюда Я руку поднял, спрашиваю Подождите, я говорю Ну, сейчас комплектующие где делают? Там, там, там и там Правильно? Молчат Я говорю, значит, если там, там и там там 2000 человек выгонят, так сказать, коленом под зад, а здесь 500 человек только будет. Я говорю, где же увеличение рабочих мест? Ну, ты туда-сюда начали вертеть хвостом. Ну, ладно, по факту. Насколько я знаю, так сказать, построили вот этот э, цех, вот. но в нем работает не 500 человек, а 300 человек. По крайней мере, потом я, так сказать, отдел слышу. А те, кто работали на других, так сказать, предприятиях, как ранее, эти были освобождены, закрыты, обанкрочены и все прочее. Так что вот такая схема. Все было просто. Ничего нового. Никаких этих самых личных. Только пузнес. Я не думаю, что эта схема, так сказать, какая-то новенькая. Это же схема и в Штатах, и в Германии, и везде используется. Ничего нового нет. Такие дела. Так, ну ладно. Джон похоже отошел. Нет, нет, я здесь. Нет. У меня тогда еще такой вопрос. А, так сказать, жена у тебя работает? Нет. У нас в апреле второй ребенок появился. она. Угу. Я, я ей выписал декрет. Понятно. Понял. А вообще в Штатах декреты бывают? какие? Нет, нет, это большая проблема. Это очень большая проблема. А медицина как? Там что-то говорили, обама, обама керра или как там было? Обама-Кер, да-да-да. Субсидирование от государства. Uh -huh. У моих двоих детей получается страховка. Но это не вот эта Обама-Кера, это такая общенациональная Здесь вообще, по большому счету, самые хорошие страховки это у детей до 18 и у детей после 60 лет. Потому что там в большинстве своем все покрывается государством. Допустим, и э, стоматология, вот это все, и, и, и глаз. Ну, ну, короче, грубо говоря, детям и пенсионерам, можно сказать, бесплатно. У нас с супругой мы платим за... За двоих взрослых, вот по вот этой вот Обама К платим 100, 145 долларов в месяц. Дантист туда не входит. Одно посещение дантиста я плачу раз в полгода, чистка зубов, рентген, 100, 165 долларов. Да, раз в полгода. Вырвать... Вырвает зуб, зуб мудрости вырывали мне, по-моему, в августе, да, 250. Это, я скажу так, это среднее, можно найти дешевле стоматологов, но и можно найти сильно дороже, да. Это плюс-минус. Мне дядька рвал из Одессы, но ну, он сюда переехал, по-моему, в 90 -е. А, что такое роды? Вот, кстати, роды, роды, да. Роды. 100. Сейчас скажу. 145, 145 долларов – это пришел счет. Это то, что должны были заплатить мы. А страховка с этого... Зап... А общие, общие роды стоили 9... 9700 с чем-то. Это 4 дня... 4 дня в больнице и... Не кесарево-сечение. Если кесарево-сечение, по-моему, там еще полторы присуете. Ну когда пришел счет, вот мы заплатили вот такую сумму. Это за зароды. То есть кесарево-сечение плюс полторы тысячи долларов? Да, да. Это, ну, это вот, это вот uh -huh. ну, нехорошая клиника, ну и ну, ну, ну, не самая зачуханная. Такая, чуть-чуть лучше среднего. Да? Понятно. Мы просто когда выбирали, где она будет рожать, и, и ее подруги посоветовали, вот именно Холли Риттимер, мы как бы тут, туда приехали, встали, на учет записались, они сказали, да, окей. Я, а, если бы, вот, допустим, мою супругу, она бы лежала дома, и вот до последнего прям, вот уже воды отошли, и она звонит 911, тогда бы вообще было бесплатно. То есть она вот если бы дотянула вот прям до последнего момента, приехала бы скорая и привезла ее в любой там ближайший госпиталь, тогда бы вот в этом случае по нашей страховке это было бы вообще бесплатно, и мы бы вот эти 170 долларов не платили. Но у, у нее получается, я уехал утром на работу, и она мне через полчаса звонит и говорит, по-моему, я сейчас буду рожать. Я развернулся, приехал, забрал ее, отвезли старшего сына в школу, я ее привез сам в этот госпиталь, она поднялась, я ее оставил в регистратуре и, и ушел. И вот в этом случае тогда уже страховка там как-то по-другому играет и получается, вот что с чем-то мы должны были заплатить, я уже не помню за что. То есть еще такой момент тоже есть. Ясно. Понятно. А с лекарствами как? Рецепт или что там? Да, у -у -у, с лекарствами это жестко. Это очень жестко. Все, что более-менее, так сказать, сильно действующее, только по рецепту. Угу. То есть, если ты заходишь в аптеку, аптека это в большей степени продуктовый магазин. Ты заходишь туда, там продаются очки, шампуни, игрушки. А вот тот отдел, который непосредственно выдает лекарства, он за отдельной стойкой, за стенками, там стоит человек. И ты не можешь прийти и, допустим, протянуть справочку. То, что вот я хочу купить у вас что-то там с этим, с новокаином, допустим. Нет. Ты приходишь к своему доктору. Твой доктор тебя осматривает, если он не специалист в этой области, он тебя направляет к специалисту, ты приходишь к тому врачу, он говорит, окей, окей, я все вижу, все плохо-плохо, и выписывает непосредственно в ту аптеку, которая у тебя указана в страховом полисе, то, что ты уже приходишь, да просто даешь свои права, и они тебе говорят, о, у нас для вас есть лекарства. Mm -hmm. А что-то, если ты хочешь что-то купить такое, как сказать, нужно обратиться к индусам. То есть, специальный человек, ты говоришь ему название препарата, подъезжаешь к его дому, он открывает багажник и как бы вот, покупай. Нехило. Ну, индусы это в нашем штате, в южных штатах это мексиканцы. Ну, это получается ты у него покупаешь безо всяких гарантий, правильно? Там больше всего у нас свой страх и риск, конечно. Угу, конечно. Угу. А, а вот, допустим, на южной границе э, мексиканцы, конкретно граждане Мексики, они приезжают сюда, учатся в колледжах, получают местные, так сказать, эти... Сертификаты, дипломы, подтверждающие то, что они закончили здесь какое-то там медицинское учреждение. Uh -huh. Возвращаются к себе в Мексику. И вот буквально там даже из Google карты я видел фотографии. Просто вот американец пересекает э, границу с Мексикой. И на мексиканской стороне вот так вот в ряд клиники стоят. Делают там пластическая хирургия, там зубы, там все, короче. Ты приезжаешь туда, американский сервис, мексиканец, который отучился в американском колледже, но цены мексиканский. То есть, если, допустим, зуб, как я говорю, здесь выдернуть плюс-минус 250, то туда ты заезжаешь, он тебе за 75 вы, вы, вы, вы его вытирает. Да. Либо туда ездит комплексно, предположим, я знаю точно одну супругу и подругу, она себе делала грудь. Здесь это стоит от, ну опять-таки это в нашем штате, от 13 так до 25 тысяч. Туда ты приезжаешь, за пятеру тебе еще и губы накачают. Ну понятно, схема понятная. В любом случае. Та же самая наша схема, когда люди из Москвы едут. В, в, в области делать зубы. Mm -hmm. Почему? Потому что имплант в Москве стоит 70 здесь он стоит 40. Я еще часто слышал от русскоговорящих, опять-таки это все связано с этим, косметической, так сказать, медициной, очень популярное направление Беларуси вот именно по пластической хирургии, не знаю, с чем это связано, цена-качество, цена наверное, Но многие, так сказать, с Грузии, с Украины, с России, кто здесь живет, они не едут в Мексику, они едут в Белоруссию. Там получается общий, общий момент, где-то 2-3 недели процедуры занимает, и они типа там еще и отдохнут, и все это сделают, и плюс еще сэкономят хорошо. Но есть такое дело, что Кашинка у себя страну так как у нас не развалил и медицина, производство еще да сумели что-то сохранить там. Ну такое дело. Чушь. А вот вы, вы говорили. То, что какой-то железный занавес 2014 -го года. А как тогда я здесь вижу лукойл, допустим, заправки Как я вижу здесь, допустим, ваши, ваши продукты? Или это какой-то такой специфический железный занавес? Специфический то, что от вас к нам не. Вот, вот представь, я занимаюсь ремонтом там В основном все запчасти американские. У меня раньше не было проблем, я на месяц получил все запчасти, что мне необходимо. А сейчас я не могу ничего купить. Из всех стран, которые... Мне приходится тащить либо через Грузию, через Тиргизию, через Казахстан. А это дополнительная логистика, дополнительные деньги. Да, ну... Увеличился именно транспортная вот эту схему, я понял. И транспортная, и поставка. Понимаешь, уже вот кто ребята, кто занимался пере, пере, пере, ну, перепродажей в России, уже на них санкции, то есть тоже отслеживают. Компании, которые прокладки были в других странах, на них санкции накладывают. У меня первое время где-то, сейчас скажу, где-то февраль-март-апрель вот было очень затруднительно отправ, отправить очень деньги. То есть никакие средства там переводов, они перестали э, работать с Россией. Но да. в апреле все, она, она, она мне присылает карточку, обычную карточку, просто узбекскую. И говорит, присылай сюда. Как бы. Я не знаю, насколько ей это удобно, но у меня процент, допустим, за перевод, он никак не изменился. Как отправляется, Maybe. может, ей как-то было это сложно сделать, я не знаю. <фит> и ей потом придется из Узбекистана переводить в Россию. Если она у тебя в Москве живет. Да, да, же, в Москве. Опять же процент будет. Ну, возможно, понимаешь, ударил он не сколько по таким крупным, как Газпром, там Роснефть, Лукойл, там еще чему-то, а именно по гражданам больше. Не работает в Веб-Мане, PayPal не работает, знаешь? А, Western Union Money Grand, тоже, да, да. Как, как, тоже, как, только, как, как только знаешь, что ты гражданин, тебя это не работает. Ни самозвана купить, ничего невозможно. Так. Вот встает вопрос, как же все это исправить, привести в соответствие. Для Российской Федерации в любом случае есть необходимость, надо, чтобы было свое производство, чтобы оно было независимое. В этом случае страна будет стоять на своих ногах. Но это идет противоречие с рыночными отношениями. Потому что вопрос прибыльности и прибыли тогда летит в тартарары. И это, ну, хозяевам невыгодно. Хозяевам выгодно купил, продал. В любом случае, это, так сказать, и прибыль быстрее оборачивается, и это легче, чем содержать завод, фабрику, там, оборудование, так сказать, отвечать за наемных работников. То есть за всю эту цепочку содержать, потому что. Инспекции есть, налоги есть, люди те же самые, ну, охрана труда должна работать, чтобы не было никаких проколов. Все вот так вот, шаг за шагом, вся эта цепочка. Так вот сейчас она приспособлена, так сказать, под рынок, под, рыно под рыночные отношения. А как сделать так, чтобы в первую очередь это было вопрос не получения прибыли, а чтобы, так сказать, людям проблемы не доставлять. Вот сейчас Сергей же сказал о том, что в первую очередь люди страдают По людям все это бьет, по населению, а не по этим, так сказать, фирмачам Фирмачи в любом случае делают свои деньги не здесь, так там Как ты сам же говоришь, Джон, что раз у вас лукоил работает, так о чем речь? Все нормально, вот так По крайней мере, мы такие вопросы видим по Российской Федерации. А что и как будет? Ну не знаю, с вашими ресурсами, мне кажется, можно вполне создавать конкурентно не только там, допустим, на вашем континенте продукцию. Китай берет, предположим, дешевизной рабочей силы, а у вас есть прекрасная возможность брать то же самое дешевизной именно ресурсов. И как бы, если у вас зарплаты больше, чем в Китае, то вы компенсируете это на уровне вот, энергетики. Дело в том, что, что, это... что это, это развивать, это должны быть заинтересованы, понимаешь? Народу эти ресурсы не принадлежат, они принадлежат кучке. А кучки выгоднее по трубе гнать их за границу. А собственно переработку и развитие производства им не выгодно открывать. Но, а... Для них, да, да. них трубачки приносят. Зачем им делиться, когда они могут себе, так сказать, в карман все это класть? И кроме всего прочего, это опять... Не производство То есть зависимость От притока В первую очередь валюты Потому что как ни крути И нефть И золото и газ Это валютный товар В любом случае ориентировка На вывоз На экспорт Зерно то же самое Это было и при царе Это и сейчас Ну и все Okay. В Окей, в этом есть, да, не спорю, в этом есть доля смысла. Но смотрите, вы говорите, о а в чем заинтересованность хозяев трубы? А вот теперь чуть-чуть вот добавим, предположим, окупаемость этого производства не как они хотят на, допустим, сегодня вложил 100 долларов, завтра получил 200. А вот сегодня вложил эти 100 долларов, а через год или через 5 лет ты получил, допустим... Не 200 долларов, а 120 долларов. У тебя получается прибыль 20 долларов, но при этом, при этом, вот сейчас будет интересно, как мне кажется. У тебя вот с этой прибыли, которую ты недополучил, 80 долларов, ты ее отдал, там, не знаю, рабочему, там, населению, неважно. А у тебя появился, так сказать, средний класс, который может покупать больше. То есть я к чему говорю? То вот не все себе, себе, себе и сейчас. А все себе-себе-себе, но потом. То есть ты, так сказать, свою прибыль чуть-чуть отщепнул от себя, дал вот другим людям, и тем самым они обогатились и тоже захотели покупать товары. Uh -huh. И то есть ты имеешь теперь население не то, которое, вот, грубо говоря, бедное, но его много, а ты имеешь в виду, а ты имеешь уже население, которых много, и у них есть деньги. И тогда тебе уже не нужно задумываться, то, что как ты будешь конкурировать, допустим, с Кока-Колой. Нет, ты на своем рынке просто не будешь с ней конкурировать, потому что твои, грубо говоря, вот, население, оно будет покупать твою, потому что у них есть теперь деньги. Такая схема не может быть, ну, допустим, сработать, если те же самые вот, коммерсанты, они посмотрят не на завтра, а на через месяц. Я тебе приведу э, те цифры, которые в прошлом году, по-моему, или позапрошлом, ну, как бы, не э, Я разговаривал с одним миллионерчиком. Короче, он э, какой-то там в Москве, какая-то там макаронная фабрика была. И, в принципе, у нас был живой разговор на комсомольской правде вживую. Вот. И там разговор получился достаточно простой. Он сказал о том, что 7% чистой прибыли годовых с этой фабрики. Вот. И исходя из этих 7%, естественно, его доля была, там, ну, у них своя команда была. То есть процент прибыльности 7%, понимаешь, для производства. А теперь я тебе назову процент прибыльности банковских операций на бирже. Вот я делал. Свыше 70% чистой прибыли годовых С минимальными затратами То есть ни, никакой ответственности за людей Никакие станки, никакие требования, так сказать, инспекции Никакие охран труда Меня это не волновало, потому что Вот стоит компьютер, два монитора, электричество, интернет Банк дает деньги, все, я кручу-верчу Все очень просто, правильно? Так какой смысл упираться во все в это Если можно делать деньги таким макаром Поэтому э, перспектива производства в Российской Федерации, ну, собственно говоря, обречена. Потому что это невыгодно. Выгодно то, что быстро приносит прибыль. Потому что мои коллеги, трейдеры, э, мужики постарше меня были, они делали по 100% чистой прибыли в год. Поэтому... Ситуация достаточно простая, прозрачная и понятная. Куда, собственно говоря, движется и развивается, так сказать, рынок? Он развивается в ту сторону, где выше прибыль. Я думаю, ты тут, так сказать, так или иначе с этим согласишься. Да, ну вы смотрите, а вот э, в какой-то момент в любом рынке существует момент насыщения. Может ли так случиться, то что, вот, как вы говорите, вот этот вот, допустим, банковский сектор, он насытится, то есть там уже не будет тех же самых 70 и 100 процентов? Так, когда, ты вспомни 2007-2008 год, ипотечный кризис, когда перестали покупать по 10, там 20, по 1000, так сказать, ипотечных займов, так? перестали, так сказать, брать все эти облигации, вот, а начали брать десятки тысяч, то есть, и стали крутить уже миллионами, десятками миллионов, а то и сотнями миллионами, там, в зависимости от того, что и как, все это пришло куда? К кризису, а теперь ответь сам себе на, на, на вопрос, можешь не мне отвечать, а хотя бы самому себе ответить, кто за это понес ответственность? Никто. Ну и все, о чем речь Более, более того, даже государство Особо таких вариантных капиталюк Оно их послужит Правильно, в том-то и дело Поддержал именно ту сторону Значит вопрос стоит не в том, кто как будет выкручиваться А, а так сказать Система так построена Система так работает Согласишься? Окей, а, а как тогда получается то, что, вот, предположим, мы не будем брать Америку, а, mm -hmm. какие-нибудь другие страны, типа Новой Зеландии, той же самого, Израиля, какого-нибудь там. Почему у них иногда это получается тоже, вот, грубо говоря, вставая на те же самые рельсы, но не имея таких, грубо говоря, запасов, как у нас и у, на... как у, вас и у нас, но тоже получается что-то делать. Я же не могу сказать то, что, допустим, та же самая Новая Зеландия, она вот как-то, ну, капец какая, вот, не знаю, технологичная. Нет, просто там все то же самое есть, но и при том, при всем при этом, как бы и уровень соответствующий у того же самого населения. А какой процент, под какой процент там банк дает деньги на производство? А, не знаю. Ну, вот смотри, вот Юра только что сказал, 7%. А банк тебе дает под 15%. И ни одно производство деньги брать под такие проценты не будет развивать производство в себе в убыток. И еще. обрати внимание вот на что. Заемные деньги, которые брали, ну, я про 2014 год напомню, которые брали, займы какие брали, э, по 2-3% годовых, так? Значит, э, вот эти вот все... Э, Именно обороты, прибыльность, ну, те же самые 2% укладывались. За счет большого оборота, как вот это вот, крупный покупка, продажи ценных бубанк, ипотечных. Вот это все, большая раскрутка вся эта, вот она, собственно говоря, на глазах. Понимаешь? Схема работает только в одну сторону. Она работает на прибыль. Вопросы и интересы людей никого не волнует. Вопрос один всегда. Насколько это прибыльно. И если это прибыльно, значит будет именно так. Что, собственно говоря, мы и видим. Вот я эту схему вижу таким образом. С различных сторон. Поэтому встает вопрос у нас. Так что делать как же тут это самое, разворачивать вопрос? В какую сторону? Кто его развернет? И... Ну, Мне кажется, это не, это не стоит в плоскости кто, это стоит в плоскости когда. Mm а, мне кажется, в этой, в этой парадигме не играет э, роль личность, либо совокупность каких-то личностей, а именно играет время. Вот когда, грубо говоря, Подойдет такой, это же как, э, как, как, как сказать, это же рынок, грубо говоря, плюс-минус сам по себе регулируется. То есть нету, это опять-таки с моей точки зрения. Он-то не регулируется, там кто-то сидит сверху и вот так вот, оп-оп, это сегодня-завтра дешевле. Даже, нет, спрос предложение, спрос предложений. И когда вот мне кажется, наступит такое время, то что вот уже ну все, грубо говоря, невозможно так действовать, вот тогда и случится то, что многим хочется. Я думаю, что рынок, как, так сказать, подходящий к обрыву, он будет раскручиваться в другую сторону. Ну, как той же самой подачей: давайте раскручиваться в сторону, так сказать, защиты природы, давайте там солнечную энергетику раскручивать и все прочее. То есть, это, в принципе, на мой взгляд, придуманный. Причем учти у меня. У самого есть э, мини-солнечная электростанция. Частично я ее сам поел, частично я ее из э, солнечных батарей, так сказать, промышленных сделал. То есть я понимаю, о чем я говорю. Мне она позволяет экономить деньги. Это я с полным, так сказать, сознанием дела э, объясняю, и говорю. Вот. То есть, схема построена на одном. Если это не срабатывает, как сейчас уже, то здесь очень хороший вариант, как это исторически было, это раскрутка войны. Потому что под войну можно все списать, в том числе и сколько там, 30 триллионов долга, тоже можно списать за счет повышения всевозможных так сказать, цен на все и вся. За счет так сказать, повышения инфляции, раскрутки инфляции. Все? Что я могу тут дальше, так сказать... Вот с этой позиции я вот картину вот таким образом вижу. Учитывая то, что я понимаю, что такое финансовые потоки, как, куда они направлены, как, так сказать, если я вижу о том, что вот он биржевой стакан, так, в терминале стоит. И я вижу, как стоит крупный бит и крупный офер, Естественно, рынок в этом случае никуда не пойдет. Но если, так сказать... Есть более крупный офер, то естественно рынок будут опускать. Но если появится более крупный, может быть, тот же самый, так сказать, оператор, который э, ставил крупнейшую продажу, то есть офер. Вот, может быть, если беды будут стоять еще более крупные. Может быть, тот же самый оператор. Вот он и будет рынок гонять туда-сюда, куда выгодно. Поэтому говорить о том, что рынок это независимая вещь такая. Это фэнтези. Окей, на ваш взгляд, получателя от нынешней войны, помимо Америки, кто еще? Ну, скажем так, есть и возможные мелкие крупные конторы, ну в том числе и европейские тоже. Вот поэтому дело не только в Штатах. Англичане тоже на этом что-то имеют. Вот, не без этого. Да, собственно говоря, я тебе даже приведу такой пример, достаточно простой на мой взгляд. Вот, это если ты возьмешь, посмотришь 2014 год графики таких металлургических компаний, как российских ММК, НЛМК, вот, то знаешь, что ты там увидишь? Ты увидишь, что с 1 марта 2014 года, э, так сказать, ММК, НЛМК Начали расти. Перед этим они 2 или 3 года падали в цене. Котировки акций. Ничего такого удивительного. Но за период после 2014 года, за период в течение 5 лет, одни акции выросли на... в 5 раз, другие акции выросли в 10 раз. Понимаешь? А владельцами этих бизнесов и являются, так сказать, граждане каких стран? Ну, вроде как российские. То есть на ЛМК владеет Лисин. В принципе, вроде как российский гражданин. Вот. А подробности, что у него там есть, нет, какое-то еще гражданство, естественно, я этого не знаю. Ну, такой расклад. Это же не просто так все. Поэтому я и делаю вывод как для себя о том, что вопрос в системе. Пока у меня все. Давай сейчас пять минут, ты продумай тоже, а потом уже можем продолжить. Хорошо? А, да, без проблем. Все, отлично. Или, может, даже, понимаешь, было бы здорово вот эту нашу сейчас беседу такую, которую... Собственно говоря, вот она свободная, легкая, безо всяких проблем. Если бы ее, так сказать, записать и чтобы другие люди услышали живой разговор, не каких-то там экспертов, аналитиков или еще кого-либо. А, собственно говоря, ну, я просто человек, и ты просто человек, вот Серега просто человек. Да, О у нас чем речь? живые разговоры так. Да, поэтому здесь мы как раз мы разговоры ведем вокруг политэкономии. Потому что вопрос в том, что и как у людей, почему у людей хреново так складывается все, это вопрос не того, что он дурак, она дурак, или, так сказать, ей не повезло, ему, так сказать, не вывезло, не в ту сторону повезло. А вопрос системы. Но ну, ну мы пришли к этому просто-напросто. Просто то, что ты сейчас слышал, выводы какие озвучивались, это вот уже... Честно говорю, неоднократный разговор, потому что у нас здесь из Франции, из Бельгии, из Германии ребята тоже появляются. Вот. Мы по-разному разговариваем, ведем. Вот ты имеешь свою, так сказать, фирму, свою контору, так? Вот. Вопросов нет. Но со своей, так сказать, точки зрения, со своих подходов, со своей практики, вот давай сейчас через пять минут попробуем продолжить. У меня пока все. Окей. Okay.